Новинки. Женские сумки и рюкзаки из гобелена. Великолепная расцветка, приближенная к природным оттенкам. Она спокойная и стильная. Фабрика Шане, город Пенза. Отшивает сумки из гобелена российского производства. И это кожа. Шикарная кисть, которую украшена модель. Среди длины ручка. Мягкая. По бокам два боковых кармана. Широкое дно. Мягкая и вместительная на два отдела. Швеи очень стараются для нас. Еще одна модель в расцветке Мексика. Две ручки, обе съемные, на карабинах. При желании их можно поменять. Два боковых кармана горизонтальных и один вертикальный на задней стенке. Два отдельных входа. Городской рюкзак из гобелена у которого дополнительно цвета. фиксируется вход на клепки, на молнии. Два кармашка на задней стенке, один на передней, плюс дополнительный карман внутри на молнии. На передней стенке карман на молнии. Сумка-рюкзак очень удобно сидит на плече. Сзади ручки у рюкзака соединяются в одну сплошную ручку. Светлая расцветка, геометрический узор, Будет уместно весной и летом 2022 года стильный городской рюкзак подпишись это важно для роста моего канала поставь лайк все наши контакты описание модели внизу под видео для заказа напиши в комментариях или позвони по номеру телефона 8 904 436 0956